Всем привет, свой Макс Риск. Сегодня буду хай идти на Никсом. Как же играть за лисенком Всем привет, с Макс Риск, канал Риск Старт. Зуба, зуба, в давайте сразимся с ним. В общем, в чем хай заключается? В том, что э, ну Никс умеет очень быстро гнаться Налево, там, направо, скоростью света, прям, ну вы видели сами, встретим, бам, видите, видим. Ну в общем, ага, игрок за это хайс остается В общем, я вот потом игру у меня есть основной аккаунт Ах да, кстати, перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк Ну в общем-то, рассказываем Так, давай, ну что не так Понятно, напишу что-нибудь Лишь бы вот так сделать давай, давай, давай. В общем, да, она умеет Очень быстро собирать, очень быстро уходить Она как лис Лисенок, она очень топовая Если вы не играли Брау Старс, советую Никса Выбрать, а не Брюкса и не советую брать бака. Берите всегда Никса. А я ошибку сделал, а я взял Брюкса. Потому что он крутой, а я всегда люблю крутых людей. В общем, ставь лайк, если ты крутой. Крутой. Я как будто да-да. да, да, да, какая-то. Ну ладно. В общем-то сейчас будем всех убивать, всех мочить. Да, бам-бам-бам. Значит, какая техника. скорялка. В общем, не подходи близко. Вам нужно всегда дистанцию. Э, Во-первых, гайд дистанцию соблюдать, какой соблюдать дистанцию, вот такой, потому что почему то потому что лук он не отталкивается, а у нее лук, у не лук, он не стрелялка но она еще не останавливается как Pepper, как мы знаем, что Pepper вот так делает. Блам. А мы можем еще ходить и стрелять с лук. Это, конечно, офигенно. Так что с вас лайкос этого. Да, да, давайте, лайкос ставьте. Тогда мы продолжим. В общем, новостям, значит, Никс реально топовый игрок. Даже можно делать у него превьюшку, очень класс. Вообще, Никс самый лучший. Самый первый персонаж, скорее всего, это Никс был. Напиши, пожалуйста, в комментариях, какой самый был первый персонаж по игре Зуба. В общем, жду вашего ответа. Какой гад был, такой быстрый был. Никс быстрый. Нужно дистанцию соблюдать. Нужно бомбочки почаще кидать, потому что они быстро. В общем, самый быстрый у нас по бомбочкам. Не, как-то они все по балансам. Там у вот этого бака. У него ульта такая вот. Такая быстрая. в общем, не ульта. Ну, это, конечно, тоже прикольно. В общем, 1-1. У нее есть копье Ульты. Бака. Он очень быстро стреляет. Это... Штучка. ну в общем я записал ролик можете посмотреть в общем ясно что лисенок для начала очень сгодится я думаю с удовольствием накопите тысячу тысячи так что всем пожалуйста играйте за никса в вами был макс риск это совет номер 10. в общем да очень спасибо за просмотр с вами был макс риск быстрый видеоролик бам-бам-бам так открываем и вас обладает Никс, все, все, вы Никсом будете играть. В общем, подписывайтесь на мой YouTube канал Макс Риск и канал Макс Риск Гейминг. Да, их два канала еще дополнительных. А этот канал какой? Риск Старт Зуба. Поэтому с вами был Макс Риск. Всем удачи, всем пока и хорошего настроения.